Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт и сейчас будет очень странное видео. Оно будет по пупку, но совсем не про пупку. Не ждите нарезки хилов, там МЛГ. Записывал я его довольно-таки давно, по в декабре, когда болел. Мы просто с ребятами играли, я по привычке включил запись. Мы, ну, совсем не тащили, но когда я пересматривал, понял, что было много забавного, так что вот, наслаждайтесь первой частью, и видос получился долгий, я его решил разбить на два. И Коськи, не забывайте, блядь. Бля, ёбная муха, у тебя тоже муха ей поселилась, да, одна? Блядь, не на стриме она заебала, она на ноги садился. Я блядь, не понимаю, это ей... та же самая муха, блядь, нас ели мозги нам или, или нет, блядь. А так заебала мне щекотать, нахуй, блядь. Просто меня бесила. Да, блядь. она, блядь, просто игривая шлюха. Обожаю, болеть и писать видео, нахуй, больным. Хуй. Никому не нужное, блядь. Которую никто не смотрит, бля, не лайкает. Вот ты смотришь сейчас эту хуйню? Вот иди поделись, блядь. Я вам нахуй. Королевский лайк поставил свой. Блядь, надо это все вырезать. Андрей, а не хай! И да, я сейчас ставлю эту дебильную музыку, которую все ютуберы у себя вставляют. Мне так же классная идея пришла делать, такая чихатор-атор-атор-атор-атор-атор. И состав вылетает, когда чихаю. Надо нарезку кашля и чехоты, блядь. Блядь, не смешно. Ты хочешь в катин? Хочу. Я очень хочу хотим, да пиздец. хотим идеал. Извините. Ой, это такая маленькая зига. Зига-зяг. -зига. А, нет, Там... это деп! Это деп, типа. Там с нами о -о -о. есть кто-нибудь? Ум, блядь! Хувый деп. Давай говорить ту так. Как будто мы американцы. Oh, о -о -о. Спасибо, борчовой. Ну это ебанный, я хочу. Я хочу... Мы сейчас отъедем, Андрей, опять. Мы сейчас всех убьем. Или Не сдавайся. Нет. Или нет. Не сдавайся, блядь. Мы умрем, Андрей песню написать, такую, я умираю, такая депрессивная песня нуба, я умираю от выстрелован. Это хуйня, блин, нельзя. знаю, то, -то ёбаная котля боссная до да, того, что получилось. Он же знаменитый, правильно, а я тоже хочу быть знаменитым. Андрей, это самая деграданская ёбаная катка, которая была в нашей жизни. Ты неужели думаешь, что мы ее можем затащить? Только такие катки и затащиваются. Затащиваются. Заташко. Это звучит как Ой. польская фамилия, когда. Анджей, курва, Заташко, курва. Что курва есть тутай? Ничего, курва, нема. ма. Снова мам в хуй, курват их пирдолонных патронов, Блядь, я не знаю, как будто патрон, кстати, по-польски, что-то не помню. Амуниция, курва, курва амуниции мам, курва в хуй. Зобач, курва, пинч 56 мам тут а, Ты заебал, да? По русски говори, алло. Який курва русский? Что там ты гадаешь, пирдолонный, курвакация, пирдолоны. Андрей, я сейчас убью, потому что мы Ирина. вообще невнимательно играем, ты это понимаешь? Мы играем как имблы. Мулга Эмулга Эмулга, эмулга, эмулга, эмулга, эмулга, А, Блядский, Блятски кей-то иди нахуй, Нах ты там заперся, блядь Мне там торчит немножко Доколе фирштук Чего? Фирштук Это немецкое слово какое-то Четыре штуки Фирштук Блять. Я люблю кашлять с компрессией Я пойду в те дома Какие? Okay. Которые около а Давай так стримите и вообще разговаривать на своей А Всем респект, брат, вас. С вами радио 120 гигабайт и сейчас... ЮДистрой Сэлл. ЮДистрой Сэлл тоже здесь, и сегодня мы играем с вами в... Похоже на каких-то пидров, если честно. Да. Давай нормальный голос отдела, блядь. Пацан. Натуре ебать. Ну, блядь. Ну что, генатич, блядь? Нормальный, блядь, Владимир, что, ништяк, нахуй. Ух ты, что я нашу, блядь. У нас по отчеству блядь. теперь, блядь, фанатки, и, блядь, домой придут такие, и, У нас нет фанатов, короче. Ну да. Андрей, мы с тобой пока играем, мы э, деграднули в хуй. Так, мы по один будем брать или мы будем бегать просто такие как даунки? давай, Мы уничтожим всех. Чё у тебя так что с голосом случилось? Ты что сел на яичко на своей, блядь? Нет. не очень нужно. Бля, нас сейчас развалит, понимаешь? Вот мы сейчас бегаем, блядь, 20 минут, и нас просто убивают, блядь. И вот тебе весь MLG. Ну хотя бы мы луха Веселуха, веселуха, патрона слишком дохуя. Подарим их кому-то, подарим их кому-то. Мне нужно 762. Я лег в контейнер, все, я вот здесь буду лежать до конца катки. Ну вы делать неку просто нихуя, блядь, а не. человека. Он далеко очень, буду работать по нему из сайперс. Лови это дерьмо, ублюдо, кипан. он? Я тоже хочу, у меня тоже есть... У меня есть Он не понимает, откуда ж У меня есть глюшейк. У меня тоже есть блюшейк. Это круто, он но вообще в целом он 205. Не обидно, что не смог... Если я не смог, прости, я подвел тебя. На краю, блядь, на краю зоны. На краю зоны. Может песню написать на краю зоны про пупки на гитаре, на гибану пацанскую для пацанов четких, блядь. чтобы они мне в тунс ходили, блядь, песня, блядь, блядь, блядь, блядь. Артем, <звук> <звук> снимай перед <звук> тобой шляп. Компьютер, он где же? Он думает, что его не видно, а это камень. Ты <звук> МГ. прокни, зона, прокни, прокни зона. <звук> Зуна. <звук> Зуна. Пойдем в зону. Компрессия. Компрессия. Ты слышишь каждый. кусочек моего голоса. Блять, это самая ебаная катка. Я говорю. Здесь кто-то был. Я, короче, даю тебе слово, Андрей: что если мы возьмем топ-1, я эту катку выложу полностью как даун. Ладно, не полностью, полностью нельзя ее выкладывать. Там человек! Где Там человек человек слева как раз. Забегает на гору. Вижу. Видишь? Да. А где, где я его? Потерял сам. Ой, там еще один, ворон вижу его. Хуян там мансит, как, блядь, блядь по мне, по мне работает откуда не понимаю откуда. Блядь, я и выебли. Блядь, вижу, это его друг, блядь. Он тебя заметил, ай. а я за камнями спрятался, Андрей. Воу, воу, воу, воу, воу, воу, откуда нахуй? Сверху откуда-то? Тебя сейчас из-за оттуда выебут, слева. Ай, блядь! Я про это и говорю. А кто шмалял по мне до этого? Они же, по-моему, нет? Нет. У меня аж прицел адреналином на полную. Где эти пидоры, блядь? Ой, зон-то ебет, то как, еб твою мать. Ай, блядь! А, а вот они. А кто? Никого не убили как. да уны! Я иду курить, и я все это удаляю, что мы записывали. Нравится сосать, Андрей? Да. Мне тоже нравится сосать, я люблю сосать. Мне тоже очень нравится, блядь. Смысл жизни просто, блядь, обожаю. Так, Андрей, все, мы летсплееры, мы стримеры, мы, блядь, играем, мы, блядь, убиваем. Либо так, либо отписки, дизлайки. Что ты выбираешь? Убивать всех. Коуч, поэтому радио 120 гигабайт. Подписываться на канал, я за к хуям, ебану. За коучу так, что ты, блядь, в себя поверишь, пидор. Андрей, поехали на эту хуйне, блядь, смотри. Блять, Андроид, блядь. Бля, я бы в такой хуйне, кстати, поездил, пив бы попил, бля, прям за рулем. А да, ты, бля, останавливайся, останавливайся, останавливайся, останавливайся, останавливайся. Останавливайся люди, люди, люди. Где, где, где, где? Справа, справа, вот, вижу, справа, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, Блять! Ай! Андрей! Андрей, прости! Андрей, извини. Ай, блядь, я мертв! Блядь, огонь по своим! Это как? Ой, Ой, блядь, Андрей, я это в запись ставлю нах, Спасибо тебе большое за топ-контент Какой-то пидор уже, блядь, летит, какой-то пидор, блядь Андрей, который тебя хочет убить Я тебя мотивирую, я коуч Андрей, у меня есть рюкзак, можно им пизды давать? У меня, блядь, матчат, сейчас будет самая лучшая катка дуо Андрей, ты готов к ней? Да, конечно, готов, блядь Давай, мы стримеры, блядь, мы летсплееры, нахуй Мы, блядь, должны нагибать Иначе нас никто смотреть не будет, Андрей, блядь Короли контейнеров Короли контейнеров Ай, Но блядь, бак. я выиблю, блядь, Андрей, я мертв. Убивай. Блядь. 47, блядь. Это блядь. была тупая катка, как мародер. 100 гигабайт удивился. Подписывайся на наш канал, если вам понравился наш скилл. Нахуй, Веки, блядь. она не новая у тебя? Да нет. Кто там на балкон вышел, блядь, с микрофоном. <с это сраная табуретка, блядь, Андрей. Ну не унижайся ты так-то, блядь. Нафиг на таком ездить, блядь. Да ладно, что ты? Мне мам купил. Бля, у меня нет нормальных этих самых пидоров. Прицелов. Чему сказал пидоров? Пусть ты пидоров. Мм, блять, шерлок. Бля, нормальные катки будут сегодня, нет? Не, походу не будут. Нормально, бля. Ну умри, ты уже там пидорас, блядь. Ползает, пыло. Минус. Бля, мне стрёмно теперь, ебать. Я так не умею играть, блядь. Я, блядь, что, МГ, блядь, убийца нахуй, чтобы одному бегать. Здесь <связать> <Иди, иди>, зажим! <связать> это зажим. Валыну нашел. Я хуй нашел. Ну и как он? Вкусный. Вкусный. Так, один здесь, кстати, блядь, еще живой. Убей его. А, он докладывает, блять. Вот именно. С разноцветными волынами тут пидор сидит. Он по мне. Он меня убил. Магра. Андрей, убей его. Смерть. И было Уисла! ведут, да тут нет контента Я ведь просто монетизацию врубаю Потому что я куда шли, флайков, схуя Если не Нахуй этот стил Нахуй тут вставлять картинку, я ленивый гомодрил. Сейчас я просто зачитаю для проформы вам слова Крабик, вот и съебывать пора Подписка, лайк!